Мы в шкафу сидели, Богу молились каждую секунду. А если мы, нас заберет Россия, то ну, уже никто ничего не, не полезет сюда. В ходе операции было обнаружено 12 комплексов в Ирактар. Мы произвели их подавление. комплексе не смогли произвести прицельный удар. этих кадров, завод Ильича, там, на протяжении последних нескольких дней там массово сдаются украинские военные в плен. Россия сильная. Будем еть. Надо... Будем ебать. Вот кроме носа и сигареты, ничего не Тебе матеря этому научила, материться, да, на мать? а Военной здесь никого не было. Они убивали, не убивали нас и дома разбивали. Горды ничего да. не оставили. Это негодяи, это фашисты натурально, хуже фашистов. Это Азов. Это Азов.